Все подробности, инструкции и руководство к действию находятся по ссылке в описании под видео. Э, ну шо, спасибо, это туда-сюда. Сорвоза, денег, фонд благотворительный, какой праведушный. И вот так мир стал чуточку лучше.